Всем здравствуйте, снова на водоеме. 18 по-моему, сегодня число. Изучаю новые плюсы, новые места. Кажется, я уже почти до противоположного берега дошел. Здесь, видимо, живет бобер или жил бобер. Ну, наверное, живет. Вроде он есть признаки, что там плавал. Я там с края тоже забурился. А, пробурю, наверное, я уже. Три десятка лунок. Половину, наверное, из них прикормил. Время уже без 5-11 В общем, больше часа я на это все дело потратил. Сейчас пойду по старым лункам, пройдусь. И потом вернусь сюда. И буду изучать эти плесы. Что-то как интересно. Вот так вот, маленькими-маленькими плесками, островками. То ли гоняет эту лапзу, то ли нет. Глубина такая же, как на той плесе. Где-то метр восемьдесят почти. Ну, а так вот, что будет, засниму. Добрался, в общем, я до вчерашних лунок. За час уже все замерзло, пока меня не было. С утра минус 19 было. С ветром интернет кажется, по ощущениям, как 25. Но уже, я думаю, потеплело. На солнышке, за ветром, более-менее. Ну и где рыба? Вчера я здесь одна из самых ловистых лунок из 15 штук. Я тут поймал трех. Сейчас, наверное, на круг туда-обратно пройду по ним и все. До вечера, наверное, сегодня засиживаться не буду. Побегаю там по новым, по свежим. Сюда не набегаться. До туда метров еще 500, наверное, если не больше. Что-то рыбы здесь, а нет. Ну ладно. серьезная несерьезная рыба четвертого в общем ротанчика я поймал все движусь на новую плесу за новыми трофеями Ай, надеюсь что там будут трофеи иначе зачем я туда такую даль ушел Камера замерзает, пауэрбанк замерзает. В общем, пришел на новую плесу, на новую лунку. Свежей закорленную кашей поймал сразу вот двух ротанов. Так что, наверное, тут мы и будем теперь ловить. Вот еще поклевочка была сейчас. Изучать эту плесу эти островки. Какой-то ме мелкий. Хватает, резко дергает. Это что-то было покрупнее. Что-то было покрупнее, может трофей, нет не трофей, но, но этот на сегодня уже самый крупный, может их там много? блин уже четыре штуки поймал за пять минут больше чем там за два часа искать оказывается надо искать искать искать и здесь наверное, надо еще искать О, вот он трофейчик такой грамм наверное на 300 даже ну да где-то в районе этого это хорошо сейчас мы его запечатлим на фото хорош поклевочка была. Не поглядел то ли каша-то у них есть во рту, то ли нет. То умка. Кашей закормлена. Уже хорошо как на других не знаю уже будет но вот уже пять штук поймал я уже рад есть ротанчик мне нравится эта плеска уже На той на которой был вчера сегодня сейчас с утра круг пробежал гяденька пришел может его за еще застану выходить буду поглядим может просто клев пошел и на той плесе также клюет а может быть еще и лучше а я тут сижу радуюсь Четвертая или пятая, наверное. Пятая, наверное. Лунка на новой плёсе. Одного поймал. Соседний никого. Хотя один вроде тычочек был. И в одной я, наверное, двух поймал. И здесь вот еще поклевочка есть. вернулся на самую ловистую лунку сейчас пойду еще дальше на первый круг по остальным иду в обратную сторону это еще какой-то точно есть один точно есть, может мышь будет самого маленького есть, тут, тут ей положу. Все кончилась рыба. Видимо у них был пятиминутный перерыв на обед. Есть еще маленечко там. Надо, наверное, туда дальше, в проход еще забуриться тогда. Попробовать. прошел так вот краем уже пять лунок ни одной поклевки которые просто пробурены это вот крайне наверно у меня с кашей вот как бы сразу поклевочка ну что перешел я в общем на другую часть озера Лодок, лодок, прямо все в лодках. Сейчас посмотрю, сориентируюсь. Мне наверное ближе отсюда заезжать. Ну заезжать-то не знаю, а заходить-то вроде как ближе. Езжать на пару-тройку километров, наверное, подальше. Ну что? Бурю, бурю. Ищу бурю. Фу, важно. Вспотел. Узенькое место тут идет. От той лунки, на которой... У меня клев был по вот этому краю вот набурил. Много лунок. Сейчас еще парочку. Кто вот тут пробурю? Погляжу. И будем пробовать Может он тут весь в проходе Есть с собой Останки животных На случай прикормки как бы Посмотрим Попробуем Будет что не будет, сначала получаться, а потом уже будем смотреть. Так, попробуем сразу сюда буром я сейчас сделал луночку обратные размеры вернул пока ходил все уже замерзло кромки сильно замерзли все рыба кончилась Съели всю кашу, наверное, упыли Нет, есть, есть еще единичные экземпляры. Хороший, хороший трофейчик ну как трофейчик ну да уже поболее маленько пошире чем предыдущий хорошая луночка хорошая может быть все такие тут будут это было бы вообще шикарно поменьше экземплярчик, но тоже хороший, это однозначно надо кормить Вот подошел получается, три штуки сразу попало Иду на второй круг. Ну, получается на третий я тут туда-обратно-то быстро прошел. Ну третий раз у лунки. Три штуки тут было поймано. Вот две я сейчас попробовал там в проходе затопить кишки. Не знаю, получилось у меня или нет. Время уже много. Пора бы, трофейной рыбе на этой плесе выходить на охоту Ты какой-то аккуратный потому что маленький Какой-то есть Да что ты Толи тоже такой маленький Вот так вот, вот Раздразим там с этой уночки уже пять штук Это очень хорошо вернулся я в общем опять сюда тут мне больше всего нравится вот такие хотя бы хотя бы на сегодня такие Удачно, удачно я тут пришел, нашел. Сейчас бы ходил бы там по одному в час ловил. Ай, на тех лунках... хороший какой-то был больше этого, наверное тянем нет меньше но это может быть и не он еще это еще может быть и не он третий по размерам будет вот этот наверное второй сейчас пойду туда То, в общем прошел на раз этот проход поймал четыре штуки не крупных пришли, пришли на самую самую на сегодня удачно пробуренную луночку сейчас надо штуки 3 надо поймать тогда если тут рыба не кончилась. Один кто-то точно еще есть. последний перед этим когда подходил если есть то сразу активно брал какой-то такой противно уже сижу тут минут 15 наверно пытается вроде клювать и и никак не может Или я не могу его поймать, или он не может. Как подошел еще, так ни одного тут не поймал прохода, когда пришел сейчас пройду тогда по крайним лункам плюсы может этот потом осмелится поактивнее хапнуть может у него рот так не раскрывается просто широк маленький День неплохой по ощущениям. Два штуки тут всего поймано. Тоже такие из серии пойдет. Затишье какое-то по всем лункам. Пятое уже сейчас в одной. Маленький клювал. Два раза, наверное, меньше этих сошел. Прям в лунке у меня. Какое-то затишье, наверное. Потом как резко выйдет, выйдет. На охоту. Надо сбегать еще на дальние лунки. Там у меня из, наверное, шести лунок два поймана небольших. Забрать их. А сюда еще приду. Какой-то же тут где-то есть. Поклевка-то была. На второй круг зашел сюда в проушинку. Одного уже поймал. Еще поклевочка. Эх, мелковат. Мелковат. Но три. Без всяких прикормок, без всего, значит, надо тоже эту луночку покормить. Ходить только далеко. Вот так вот тут вот, тянул, тянул, думал не вытянуть. Темный, темный какой-то. Он вытянулся и небольшой, не самый большой. Вся рыба пала где-то в середине. где трофеи плавают непонятно будем искать сейчас еще наверно полчасика и все уже собираться выходить взял топор уже глушить трофеев на всякий случай вот я двух поймал из лунки какая-то более-менее активность, видимо, началась. До этого, на последнем круге, по-моему, тут вообще ни одного не поймал. И туда, я обратно проходил. Какой-то прямо активный такой ротан сейчас в лунке. Все, накололся, наверное, ушел. Эх, непонятно, непонятно. Ну, какой-то. Очередной какой-то противный ротан, на другой уже лунки. Тоже никак не могу его зацепить. Как будто вообще никого. Сейчас мы все равно какого туда поймаем? Как будто он за мной плавает. Слышит, куда я иду и за мной плывет. Он точно, короче, переплыл он оттуда 10 метров до этой лунки. Никак его вообще не выцепить. Ну-ка сейчас мы Попробуем Балансир сделать Зацепился еще Леской за камеру За что не знаю Конкретно не вижу. Ну что, пробуем на балансир сманить его. Огромного этого ротана, хитрого. Вот он. Не такой уж, конечно, и огромный, но мы его перехитрили. Если это он, может, там еще, конечно, крупнее есть. Пробую маленький балансир зелененький одену или светлый наоборот там крючок побольше надо как-то его выцепить. Ну что, пробуем его вот на такой, сейчас сам попадется. Сразу не попался. Паразит такой противный не уж это он был ну все последней лунки подошел на сегодня и надо уже выходить Пока собираюсь, уже будет темно. Мелкие. мелкие самый маленький, наверное, на сегодня. И самый крупный отсюда, и самый маленький из этой лунки. Так, пойдет. Где-то Тоже ничто, тоже пойдет. Такой маленький, а. а вчесал так, как большой. С одной лунки поймал, наверное, в два раза больше, чем вчера, с 15. По весу-то однозначно больше. По штучному, наверное, тут 30 нету. Но хорошо. Сегодня я доволен этим местом, что нашел его. Ну что, не знаю, кам камера видит. 50 штук на этой плюсе и три штуки у меня на той плюсе. Вот самый здоровый. Не знаю, грамм 350-то весит. Сейчас их пакетик. Войдут. Войдут поди. Ну все, следующий раз. Приеду на эту плюсвую еще, когда не знаю. Так что вот так вот. Всем пока.